Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, я за эти годы, пока был мой канал и есть, подарила вам очень много работ. Как я и обещала, я подарила вам очень много работ, в основу которых лежала. Этнические знания, традиции, обычаи народов, которые очень сильны. Я подарила вам ритуалы на монгольском языке, на языке суахили, на грузинском языке, на армянском языке. Э, румынские ритуалы. Я подарила вам цыганские ритуалы. И многое иное. Множество ритуалов, которые корнями уходят глубь собранные по крупицам, созданные мной на основе традиции и прочее. И это все это все очень сильно, и это все работает. Потому что каждому человеку подходит свой ритуал. Но есть ритуалы уникальные. Они написаны на языке духов. В мире в данный момент этого языка нет. Скорее всего, это либо вымерший язык уже, как латынь, либо это некий язык духов, который нам понять не дано. Ни одного слова из этого заговора я не знаю. Но я знаю, что я... 12 лет назад получила этот заговор и с тех пор использую. И он мне помогает. Хотя моя энергия уже настолько привыкла к этим силам, что мне уже особые заговоры не нужны для достижения своей цели. Мне даже для наказания своих врагов Достаточно просто пожелать и попросить определенной силы, и человек уже наказан. У меня уже тот статус и тот уровень мастерства. Но в любом случае, я время от времени обновляю свою энергию, читая заговоры на языке духов. Как они отдаются нам? Чаще всего они приходят во снах. Данный заговор я получила, когда мне нужно было решить одну очень такую непростую проблему. И мне нужна была очень сильная удача в тот момент. Я уснула с этой мыслью, и ночью я увидела черный замок, горы, такая темная местность. Но очень таинственная и красивая. И по этому замку, под цитаделью этого замка, шла женщина. Точнее, женская фигура. Как бы, знаете, так подсознательно я поняла, что я должна за ней идти. Ощущение, что я ее знаю. Она меня повела в комнату. В этой комнате сидела тоже женская фигура. Которая громко повторяла вот этот заговор. Я встала посреди ночи, у меня есть такая привычка вставать, поэтому у меня рядом всегда лежит. Вот это. Вот какая-нибудь из книг теней она рядом всегда лежит. На такой случай, потому что я просыпаюсь, сразу хватаюсь за ручку, начинаю писать в таком исступлении. Я это все пишу, а потом забываю, потому что мне это дано, все, оно улетело. И оно улетело, и здесь что-то улетело. И на следующий день я это прочитала, и это дело получилось. И вот я периодически этот заговор читаю. У меня есть не один десяток таких заговоров, которые я постепенно вам подарю, те, которые можно подарить. Это язык духов. Вот эти слова я говорила перед открытым окном. Точно так же, как и видела в своем видении или в полусне, где там, правда, не окно, как балкон, балкон, который смотрит вниз. Вообще, если честно, я даже не представляю красоту этих замков и виды, которые открываются там. Потому что, вот представьте, посреди леса стоит замок. Высокие башни, оттуда смотришь, и не души, лес... Внизу дикая природа, и ты себя чувствуешь как бы и, знаете, в объятиях природы, в объятиях мирозданий, в то же самое время ты одна в целом мире, но ты защищена, потому что у замка огромные высокие стены. Я в детстве была в таком замке, нас повели в поход, и мы там остались на ночь, это было волшебное такое ощущение, до сих пор незабываемое, когда внизу воют волки, вот этот черный лес, никого нет, но замок, он закрыт, естественно, и вот на этой цитадели наверху мы, сидя, молча наблюдаем за этим таинственным лесом, и страшно, но в то же самое время понимаем, что они до нас не доберутся, потому что мы высоко сидим. Вот такие волшебные чувства пробуждает замок, особенно старый. И в моих снах часто приходит этот замок. Либо это замок моих предков. Ну, как я говорила, сущность ведьме переходит от одной ведьмы к другой. Эта сущность имеет свою память. Поэтому не, непонятно, откуда эти видения. Но ну, в, в любом случае они очень сильно и впечатляют, остаются в памяти. И вот сейчас я хочу вам подарить этот заговор на языке духов. Я хочу попросить еще раз перестать мне задавать дурацкие вопросы про Луну, когда читать. Если будет нужно, я вам скажу. Иметь уважение и, знаете, воспитание, и не писать сто раз, когда будет ритуал потому что в течение дня всегда человек освобождается и подробно набирает тексты и ставит там. Поэтому будьте так любезны. Если приходите, не топчитесь, знаете, в моем доме в грязных сапогах. Ведите себя достойно. И тогда и на вопросы вам ответят, и помогут, и объяснят. Это для удачи. Вы это можете читать, когда начинается ваш рабочий день. Вы это можете читать перед проверками, ревизиями. Вы это можете читать, когда начинаете поиск работы. Либо э, хотите, чтобы ваше знакомство с мужчиной было удачным, удачно начиналось да, изначально. Одним словом, это, я так поняла, мольба к духам, чтобы они пришли и помогли в данный момент то есть сделали удачным э, то, что ты собираешься делать. Итак, весьма своеобразный язык. Но я читаю так, как я слышала, как мне это читали. Точнее, произносили. Вайсмарф. Инсу, авсе, арафсе ния, ро аст, Лиер ро, симде афсе ния, даре эст даре ния, квэс афсе арде де инсу, кавет ро, мида орсе, Виас, свидер гао. Монао, Мидакое, Идакое, реавсенау, Иесидо, Мир Ас, Иестам, Весабе, Иквия, Аэсто, Десаревия Аст. Еще раз прочитаем. В этот момент немного голова начинает... Э, то есть в голове тепло. Ваес марв, инсо. Авсе, ар авсе ния. Ру, аст, лир, ру. Симде авсе ния. Даре, эс, даре ния. Квес авсе реву. Арде реву. Наимо, де инсо. Кавет ру, мидар арсе. Ви асвидер гао. Монао. МИДОКАЕ, ИДОКАЕ, реавсенао, НАО, ИЕСИДО МИРАС, ИЕСТАМ ВЕСАБЕ, ИКВИЯ, АЕСТО, ви аст. Читайте от трех до семи раз. И смело можете идти по делам. У вас обязательно получится. Это очень сильная работа. Но учтите что злоупотреблять нельзя. нужны читать в, таких, в такие случаи, когда вам действительно нужна удача. Если вам каждый день нужны деньги, чтобы у вас торговля шла, значит, читайте каждый день. Но чтобы была удача для того, чтобы перейти дорогу, естественно, мне кажется, читать не нужно. Духи должны понимать и видеть ваше уважение к ним. Тогда они вам будут помогать. Всем удачи!